Здравствуйте, коллеги, это Сергей Тихонов. Думаю, многие из вас были в школе Ордонтии. Более трех тысяч слушателей уже посетили наши семинары. И для многих проект стал своего рода must-have и путевкой в ордонтическую жизнь. Мой брат Андрей недавно анонсировал изменения, новый этап развития школы, разделение на базовый и продвинутый курс. Сегодня пару слов о базовой школе. Она будет кстати, из двух циклов по четыре дня, с интервалами 2-3 месяца между каждым. Первый цикл будет отвечать на вопрос, что и когда делать. Второй цикл на вопрос, чем и как. Первый буду проводить я, второй мы будем проводить совместно с нашим коллегой и другом Максимом Подвальниковым. Думаю, многие знакомы с ним по нашему проекту онлайн-школа Родонтии. В первом цикле базовой школы доктор сможет научиться проводить консультацию, диагностику, составлять план лечения, а правильно общаться с пациентами, понимать их философию и психологию, понимать, что можно делать, а что нельзя и даже опасно, кого брать, а кому отказать, а что можно обещать, а что не получится без хирургии. Иными словами, доктор узнает, как не наломать дров и работать максимально правильно. Ну и конечно, мы разберем все возможные патологии прикуса на самом современном мировом уровне. Во втором цикле базовой школы служители узнают, как максимально эффективно и правильно работать брекетами и лайнерами, то есть научиться пользоваться самыми современными инструментами для достижения отличного результата. Шаг за шагом, все этапы лечения от начала до завершения и ретенционного периода будут разложены по полочкам, четко структурированы, чтобы доктор уже завтра в клинике знал, что и как делать. В базовой школе будет больше практики, позиционирования брекетов, отработка изгибов и еще больше интерактива, ситуационных задач, тестирований, чтобы знания усваивались наиболее эффективно. Мы ждем как начинающих ортодонтов, так и более опытных коллег, желающих освежить базовые знания. Школа ордонтии 2.0 поможет Каждому обрести уверенность, почувствовать вкус грамотной современной ортодонтии. С нетерпением жду всех на ближайших семинарах в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, мы помним про регионы. До встречи, друзья!